Маткульт, привет всем! Друзья, продолжается рубрика «Объясняют математику Саватееву». На этот раз нашим гостем является Миша Финкельберг. Миша, привет, дорогой, привет! Спасибо, что пришел. Миша из матфака... Высшей школы экономики, правильно понимаю, да, основное да, место работы? Да, да. Ну, наверное, и стекловки тоже, скорее всего. Не, не. Нет, то есть у тебя просто вообще, да, так вот по старинке одно место работы. Нет, и вот. еще в ИП? Э, ИП. а. И в скол... И в Сколтехе. Вот. То есть матфак Высшей школы экономики, институт проблем передачи да, информации, информации, если я правильно понимаю. Угу. Ну, Сколтех, угу. да, это Сколтех. Вот. И, соответственно, Ниша сейчас расскажет нечто, для чего нужно на самом деле знать теорию гомологий. Я не утверждаю, что я ее знаю, но я э, когда-то в э, университете пытался ее проходить и даже сдавал в рамках там какого-то курса дифгеометрии, скорее всего. Вот И вот я на днях попытался немножко ее освежить и наткнулся на очень хороший курс на степике теории гомологии, подписался на него. К сожалению, не помню автора, но мы найдем и э, в указании к ролику укажем. И без знания обычной теории гомологии э, то, что сейчас будет происходить... Не может быть понятно, в принципе, от слова совсем. Но вот э, вооружившись чуть-чуть знанием, вот, э, освеженным в моей голове, я сейчас буду пробовать что-то понимать. Но я знаю, что на канале есть примерно сотня подписчиков, а может быть даже несколько сотен, которые более высокого математического уровня, чем я. А, и вот это, собственно, вся рубрика для вас. Вот, так что слушайте и пытайтесь понимать. Миша, давай. Спасибо за приглашение. Ну вот я расскажу э, как бы два несвязанных э, внешних сюжета, э, но их связал Андрей Вейль в э, 40-е годы 20 -го века э, совершенно чудесным образом. Э, mm -hmm. ну, и вот посмотрим, mm -hmm. что, что получается. Э, значит, первый сюжет — это про обычное э, многообразие, х. А, гладкая. И, гладкая, да, да. Без края, да? Да. Угу. Компактная. Компактная. Хорошее такая, класная, да, да. Даже может быть ориентированная. А, ага. По крайней мере, ориентируемая. А, а, а, ну, и... конечномерная, естественно, как всегда. Конечномерное, да, да. да, а, да. Так что все точки дады. Да. Тогда можно а, рассматривать его когомологию с какими-нибудь коэффициентами, ну скажем, достаточно с рациональными коэффициентами. Вот. И на них есть умножение. То есть это такая алгебра. Так, а как мы умножаем? Вот я пересечение как бы циклов берем, да? Uh -huh. Uh -huh. Uh, это я примерно представляю. То есть мы берем комерное под многообразие, пересекаемся минус комерным, да? Да. Uh -huh. yeah. Ну и получается какое то что uh -huh. получается uh -huh. с, с плюсами минусами. Uh -huh. Uh -huh. А, да. а здесь а что делается? это гомологии были. Uh -huh. Да. А здесь когомологии. Ну можно так очень формально к этому подойти. А именно, если есть отображение из игрока в X какое-нибудь фи, то обязательно отсюда получается отображение на когомологиях в другую сторону. Ну, то есть, так как они, э, когомологии на так циклах принимают какие-то значения. да. Здесь, на на когомологиях да? есть, естественно, отображение вперед, а на когомологиях mm -hmm. назад. Вот. Ну и теперь у нас есть всегда диагональное вложение из икса в произведение. Вот. Ага. А, а когомологии произведения, а они, а естественно, изоморфны. Тензорному произведению когмологий. Мне кажется, это называлось формулой Кюната, кюнета. Злотые слова, да. Ага. Ага. Когда-то. Когда-то это была формула кюнета. Совершенно верно, наверное, да. В 1993 году на Евгения в мехмате МГО. Ага. Вот. А, поэтому, значит, у нас возникает из-за этого а, отображение. Мне кажется, Федя да это... Борона взвали. Со звездочкой, да-да-да, да, да, из когмологии X, а... тензорно когмология X, в когмологии X. И это вот и есть умножение. Сейчас тут чуть-чуть ниже пошло, чем доска. А... Так, наверное, перепишем а... вот здесь, да? Перепишем, хорошо. А Я хорошо, пока значит... буду осознавать, я перепрыгну сюда и буду осознавать. Значит, получается, что мы... Значит, это у нас диагональное вложение. Да. А, здесь жили. Здесь жили которые были вот тут. Угу. И, для, и отсюда, соответственно, вверх пошла. Да, да, да. да то есть да? вверх это в x. Да. Отсюда сюда да, пошло и... соответствующее Да, сравнение. и вот это умножение. Ага. Ух ты. Вот. Да. Или еще, еще можно сказать так, что м, если мы коэффициенты а, немножко расширим до вещественных чисел, <как> то а, тогда есть такой изоморфизм дорама. Так, сейчас какой-то внешней формы, наверное, появился, да, да, да, да, совершенно верно, что а, ну, вот такие топологические когомологии с вещественными коэффициентами изоморфны а, когомологиям ну, то, что называется дорама. Ну, ну, ну, они тоже с вещественными коэффициентами. То есть это комплекс дифференциальных форм вот его когомологии. А дифференциальные формы можно перемножать просто. Но здесь. Да, внешним образом, да? M да, возникает из ага. внешнего. А, это то же самое а, умножение, да? Умножение на на да. Ага. в когомологиях угу. будет ровно то же самое. Ага. Так, ага, какая картинка. Окей. М -м. А... Вообще, подходов к ним очень много, да, всяких там симплициальные есть, да, есть там, есть, да, там а... сингулярные, да? Да-да-да, многочисленные все, там, некоторые для как конструкции. Некоторые для обо... Я сейчас сотру, я, я сотру да. Ага. Некоторые для, даже в топологических, да, То пространств многообразий, да? Да-да, многообразие использовалось здесь только для изомофизма Дерама. Для дорама. Ага. Так, просто когмологию от любого топологического нормального да. пространства. И умножение на них есть. А, а, а но там какие-то двойственности, да, не, не вот. работают для негладкости, да? Вот, начинается? вот, да. А Теперь гладкость происходит. сейчас будет применена для двойственности по Анкаре, а -а -а -а. да. Так, всплывает, Федя Воронов, всплывает. Уборщ-Уборщицы будешь работать. Так он тебе говорил? говорил? Мне, когда я не решил какую-то простую задачу, да. да. Помню, помню, да, да, конечно. Это а все, что было до этого, он говорит он, ну, это вообще не математика была Я говорю, почему до этого все было понятно, три курса или два с половиной uh -huh. А тут ничего не понятно Он говорит, а потому что до этого это не математика вообще была Так, я это тоже, да, пока сти... uh -uh. Как бы или вы Можно стереть Давай стерем Вот, tume. да, я, да, я э, взял у Стайновского книгу э, Саша Стайновский, мой одноклассник, который э, очень хорошо это все как-то понимал быстро uh -huh. Дал мне почитать книгу, а, сейчас скажу, бот и ту. И я ее зажинил. Ага. Она до сих пор стоит у меня на этом самом, ага. на полке. Вот. И я даже иногда в нее заглядываю думаю, думаю, надо отдать Стыноскому. Да. Он сейчас, уже в Израиле. Он, его уже не получится да, отдать, да. соответственно, так просто. Мне кажется, у, у, у меня ты еще брал же. книгу Рудина, но, но отдал. Слушай, я отдал, по да, Рудина? Анализу, ага. Да. Ага. да. А Математического, да, вот э, а, да. математического у меня есть, видимо, еще одна. Функционального где-то лежит, но не угу. помню. Так. Ну что же. Окей. Это, да, это некое, да. некое пре-это самое, Значит, да? э, повтор, опять возвращаемся к тому, что x то гладкое многообразие, ориентированное... Uh, и размерность его равна n, uh, и тогда uh, известно, что гомология uh, ну, в какой-то и степени ага. uh, <coughs> равна нулю, uh, если эта степень больше n, а mm -hmm. mm -hmm. uh, uh, uh, uh, в, в n степени Недорама, понятно, формы просто не существует. Да, а да. тут, ну, а как тут бы ну, нет этих самых циклов. Ну, да, угу. <свят> а в этой степени а, а, они а, равны ку. Одномерно и прямо вот равны ку. А, очень хорошо. А теперь а, вот у нас было умножение. Из этого умножения можно делать такое спаривание. Можно взять когмологии какие-нибудь Кстати, связанные мы всегда да, имеем в виду? Да, да. Ага. И, иначе было бы не Q, в самом деле, да. Ага. А, можно взять когмологии ИТ, а, умножить на когмологии N минус ИТ, а, и мы попадем а, в а, N-е когмологии, которая, которая одномерна Ку, да. Вот, mm -hmm. вы знаете, что вот, теорема Планкоры двойственности говорит, что это невыраженное спаривание. То есть для любого отсюда существует какой-то здесь, который да. им не убивается. Да, В частности, значит, кроме того, бывает теория гомологий, и она по, по определению двойственна когомология. Значит, и итое... А гомология. здесь коэффициенты просто сажаются на многообразие, когда суммируются, как бы, да, вот здесь? Да эти вот коэффициенты. То есть мы берем. Да, суммируем с рациональными коэффициентами. С циклами с рациональными коэффициентами. Значит, это двойственно к когомологии Ну, это прямо по определению. Не к n минус и там, да? И ты гомологии двойственным, да, прямо. Ну и поэтому получается, если взять это определение и двойственка а что? А ну да, да, да, это же отображение из итых в ку просто, это все, да. Да. n минус итые когомологии, изоморфная итам гомология. В частности, если есть какой-то цикл. вот здесь вот, то его отвечает некоторый класс здесь. Цикл здесь, класс здесь. Угу, двойственный класс Папуанкаре. Так, наверное, он ä, будет действовать пересечением, как бы количество точек считать, да? Да, пересечением. Да. И, и в частности, ä, значит, пусть... Uh, y и Z uh, это циклы дополнительных размерностей. Да. Uh -huh. uh, тогда у них есть индекс пересечения. Uh -huh, uh -huh. Да, кстати, ситуация здесь. А, пока вещественная, да, полностью. А, Многообразная, вещественное, вещественное, да. Но, но ориентированное, чтобы. Если бы оно да, было да. не ориентировано, неориентируемо даже, да. то старших комологии тоже бы не было. А ага. с социальными тоже а. были бы нулевые. Там ничего не работало бы, может быть, только с коэффициентами Z по модулю 2. двойственности такой, да, нет. А, ну, похожего, б, да. она была бы только с коэффициентами по модулю 2. Ага. А, а с социальными коэффициентами ничего, ничего не было бы. А, значит, mm -hmm. Есть индекс пересечения. Так, а, в, в в гомологиях. Вот. Но, но, но он, же, он же равен их а, произведению двойственных циклов а, в, в когомологиях. Не знаю, как обозвать двойственные циклы, но которые будут в когомологиях. Uh -huh. Это по произведению Да uh, Ну вот ну, думаю, как бы С помощью uh -huh. вот этого Это мы с, таскаем с туда-сюда сюда, да? туда да. ага. uh, То есть смысл внизу совершенно ясен uh -huh. Дополняющие размерности цикла пересекаются по конечному числу точек двус uh -huh. uh -huh. Мы считаем их суммируем uh -huh. и Получаем значение Ну uh -huh. а, uh -huh. а вот под, поднимая наверх Мы заходим в эти линейные uh -huh. пространства на тку <связать> ну и там как бы вроде как э, да. И на можно применять всякую, да, да матрицу писать То есть в частности, если мы будем представлять <связать> себе Эти двойственные э, циклы э, драмовскими внешними формами <связать> То, ну вот это будет как там psi а это будет как-нибудь Фи Да, а то, то, то их то, вот, здесь напи написать, А давай сейчас что... уже мы уже поняли, что, <связать> да, что вы, да, Мы да. работаем на связанном Гладком, ориентируемом n-мерном компактном Многообразии, кстати, если Ну как бы кто-то Забыл. Это в принципе просто в двоенмерном пространстве какие-то ну какие-то поверхности ну, там одномерные. Ну, дво чем двойенмерным. А, Очень вот это. Да? Нет, это все прекрасно. А Почему-то двойное. Ну там вроде как любое многообразие вкладывается в обычное. А, пространство. а, а я понял, понял. Да, да. да. А, просто да. с ним обычно проще как-то вот психологически, да, если а, а, представляете, себе, что многообразие вложено. Да, в, просто в, какая-то в... многомерная поверхность. Uh -huh. Плюс один, может быть, для верности. А с компактным вам там? Ну, не важно, uh -huh. это не имеет никакого okay. значения. Mm -hmm. Так, вот. Спасибо. Ага, значит, вот это... Так, это будет да. равно интегралу по иксу э, просто ага. внешнего произведения φ на psi. И Это форма максимальной степени, да? Да, да поэтому имеет смысл как и объема, объема, да. Или как объема, да? Uh -huh. И это, ну, просто получается, типа... Э, ага, все, я понял, да. Это, это форма той же, ну, как бы, она пропорци... получается она пропорциональна. Форме, форме объема, объема да? Как бы, да? Вот, и коэффициент пропорциональности, так сказать. Это будет да. он, да. Это будет он. Ага. Так, отлично, okay. это, да. Вот. Теперь, э, значит, то, что, что э, нас утилитарно интересует, из всего этого, это формула Левшица. Да, да. А, Обобщение Терембрауэра, да? Подвижных точек, да. Mm. У нас есть э, какой-то автоморфизм, э, альфа, э, из, ну, э, эндоморфизм да? даже, из икса э, в себя. Да, совершенно на самом деле не неважно, да, что он э, там может схлопывать размерности, какой угодно, ну, да, может, главное, ну, теоретически, плавки из X -а в себя. Ну, теоретически можно делать все, что угодно, да, но сейчас, сейчас мы увидим, че, чего от него на самом деле требуется. Ага. Э, значит, мы, в первую очередь, требуем, чтобы... Э, у него было конечное число неподвижных точек. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Да. Множество uh, всех неподвижных uh, точек отображения yeah. альфа вот так. Значит, обозначается, это обозначается. Да. Да, Это множество таких x, а, что альфа от x равно x. Да. Так. Вот. А, и тогда утверждается, вот теорема левшица. Uh, что как бы число этих точек ранее было... Обычно через да? Но, uh, да, к сожалению, их нужно не совсем сложить, а сложить со знаками. Uh, ну, да... Я сейчас скажу, uh, ну, это, uh, видимо, это, вот, грубо говоря, вот в такой сумма. ситуации отображение из отрезка в отрезок, там да. вот эти, это с плюсом, это с минусом, это с плюсом пойдет. То есть, в зависимости да, от того, да, да. в какую угу. сторону угу. Uh, да. пересекает, да? Uh -huh. Да. Значит, это будет равно э, сумме по всем i от нуля до размерности, то есть по всем э, возможности степеням когомологий э, минус единица в степени i след альфа со звездочкой э, и на когомологиях. Когомология. А я Co -co сегодня вычитал да. про топологическую тюрему девчасти, что она в гомологиях. Но это, видимо, а, ну, это один не, не, хрен. Это да? один хрен абсолютно, потому что ага, сказать, след на двойственном да. будет точно такой же. Да. Ага, ага, ага. Да, вот. то есть... То есть э, э, э, вот альтернированный вот. Сказать, а суперслед на, <coughs> на, на, на всех гомологиях. А, теперь, кто это плюс-минус единица? А, а, значит, плюс-минус единица — это знак... А, ну как бы детерминанта на, на касательном пространстве, да, как бы... Э, Знак детерминанта, да? Единица да. минус э, дифференциал альфа. Э, да, один касательном... минус. Вот, вот, вот, вот. Да, вот, да, вот да, здесь да. хорошо uh -huh. видно, что uh -huh. нужно вычесть эту единицу, и тогда куда он болтается? На касательном пространстве, uh -huh. в неподвижной точке. Потому что там, соответственно, D альфа будет действовать в себя же, в это касательное пространство. Да, да, да, это точно. И вот он дальше, ага, все, вот. понятно. И, и, в самом деле, как у тебя замечательно нарисовано, это можно интерпретировать э, следующим образом. Во-первых, заметим, что он должен быть не равен нулю, во всяком случае. Да, да, поэтому мы не можем посчитать э, вот в такой ситуации ничего. А, да. Это ситуация, запрещенная нам. В ней э, будут какие-то сбои, правильно? Вот так mm -hmm. да, вот я сейчас нарисовал с вот таким подходом снизу и возвращением обратно. Да, да, да. Uh -huh. так, так, так, такого нельзя. А значит, что, что, что это значит другими словами? А, другими словами, это значит, что а, внутри квадрата, вот как-то нарисовал как раз, да, здесь, да, есть. Да, ид ⁇ и другой идет, экземпляр. Да. А, деле, здесь. У, меня, а, уже... у нас есть диагональ, как, да. ты, как ты тоже нарисовал. А, а есть график нашего отображения альфа? Да. Так вот, они должны пересекаться трансверсально. Трансверсально. Да. А, и, а, и это просто как бы, локальный индекс пересечения. Вот, вот, вот это число плюс-минус локальный индекс пересечения, а, то есть... это ровно означает невырожденность соответствующего линейного... Ну, не очень, как как по-другому, ведь никак не объяснишь, да? Просто вот да, соответствующее вот, должно быть... Вот, да, это должно быть не да. Со, грубо говоря, mm -hmm. собственные числа, если они были все, они все должны быть отличны от единицы, да. вот, и тогда все будет хорошо. Да. То есть мы... Э, значит, это, что mm -hmm. такое это знак? Это некоторое согласование или раз согласование ориентаций. А, у нас здесь есть касательное пространство... А, ну вот да. здесь оно такое, сначала идут все первые координаты, потом все вторые координаты. А, а с другой стороны можно взять все, все диагональные координаты, а потом все координаты вдоль графика. И вот спрашивается... Эти, эти две ориентации согласованы или нет. Если согласованы будет, плюс единица. Если раз согласованы, минус единица. Mm -hmm. mm -hmm. Да, вот если бы мы были хоть в четырехмерном да, пространстве, жили сами, то мы могли бы это визуализировать. бы хотя бы на поверхностях, да? да? Было бы да. гораздо проще. Я думаю, что да. цивилизация, живущая в четырехмерном, выдумала бы все это очень много лет назад. Да-да-да. Вот я тоже давно мечтал, для доказательства Пуанкаре, жить в семимерном пространстве. Да-да, то есть ты видишь это все, там пересекается как-то. Видимо, Перельман получил какое-то знание, да, такое сокровенное знание, да. вот, э, совершенно трансцендентное знание. Как это видно там? Да. там Так. Но, но значит. Э, Ой, я ее стер. Ну, не, ли, ли, нет, сейчас, нет да, ничего. Придется, э, да, можно откатить назад. Значит, у, у нее, конечно, есть э, знаменитые приложения, э, но. Такое как бы самое популярное приложение. Форма левшица это то, что а, нельзя причесать ежа. А, а. Терем это все слишком простое приложение. Не, не, не, -не. почему? Терем это еще лучше. А, это самое такое отдельное приложение. А это. То есть у любого автоморфизма сферы двумерной S2, сохраняющего ориентацию. Так. Есть, но есть с учетом кратности, по крайней мере, Uh -huh. Две неподвижные точки. Uh, ну, ориентацию сохранять необходимо, потому что иначе вот у нас упс, uh, сфера. Перевернуть. Да, перевернуть, знаку. конечно, да. Просто она выложена D да, точка да, да, в R3. И, соответственно, там x, y, z переходит в минус x минус y минус Z, никаких по не поддержку да. так что ориентацию, ориентацию надо сохранять, но если мы ориентацию сохраняем, а, то... А, а вот э, это потому, что на, на, на вторых кагомологиях да. действует с минус единички, это да? верно, да, с, след э, ага, да, да, да, э, да, альфа со звездочкой на нулевых кагомологиях... Тривиален, ну, с, да? Сфера, да. Э, вообще даже не надо быть сферой, он а всегда тривиален, э, он равен единице, вот, но след на вторых гомологиях, он будет равен степени отображения, то, что называется, альфа. А, так вот, значит, у антиподного отображения степень равна минус единица, и они сократятся, а у э, автоморфизма, сохраняющего ориентацию, для следовало единице. Так... Поэтому, Значит, любой а, а первых технологий вообще нету да. Поэтому а, число левшится Первых нету, нулевые есть Это Z, Q, вторые mm -hmm. тоже Q mm -hmm. Число левшится будет 2, 2? Uh, И соответственно есть две неподвижные точки А теперь при чем тут ешь То есть это, видимо, имеется в виду, что мы Направляем чуть-чуть ну, а в, а в ту сторону Это для любого векторного поля Его можно чуть-чуть проинтегрировать Да, если бы не было неподвижных точек Мы бы его, как, да, как да, ты говоришь да, проинтегрировали и получили бы автоморфизм без неподвижных точек То есть мы делаем вот это это как бы система differoff, да, и мы ее чуть-чуть да, решаем по ней чуть-чуть да. решаем, mm -hmm. Первые для любого ε больше нуля, mm -hmm. маленького это Каждая будет точка автоморфизм куда, куда сдвигается, получается автоморф... Даже автоморфизм не обязательно, эндоморфизм, эндоморфизм Это альфа был ага. эндоморфизмом Да, если бы было векторное поле, то был бы да. автоморфизм, что mm -hmm. противоречит да. да, отлично, отлично, вот Видите, Ура. почему нельзя причесать ежа, да? Все равно какие-то иголки стоят вертикально. Да. Супер. Ага. Вообще супер просто. Вот. У нас еще не было сюжета с причесыванием ежа ну, никогда. Но там ага. есть, конечно, более школьные да, доказательства, но они ну, все, все, вот все эти доказательства содержат некоторую существенную трудность внутри себя. То есть, эм, как бы, так же, как Терем Брауэра, который из этой же серии, да, да. что любое uh -huh. непрерывное, э, значит, э, то сам, стягиваемое пространство, Uh -huh. Его нельзя в себя эндоморфировать без неподвижных точек uh -huh. Она тоже мгновенно следует да, из этого, потому что <свист> <свист> нулевые Да, <свист> <свист> Как малоги у нас uh -huh. есть, остальных просто нет а, Вот, и вот этот брауэр тоже, там любое доказательство, оно длинное и трудное Оно в uh -huh. принципе сложное uh -huh. Вот, а тут, значит, ну, ну мы как бы да, мы упаковали это в теорему Лешницы, которую, соответственно, ну да, да, все, она не теорема да. Нет, она, она совсем формально следует из теоремы Пуанкаре. А, потому и что нам нужно просто пересечь график с а, диагональю, а индекс пересечения он выражает через умножение в когомологиях. Вот тру трудность доказать теоремой Планкаре. Точности то есть это все было известно, так просто для исторической справки, это было известно 120 лет назад, да, а, грубо говоря. Теория Малевшица, я думаю, это 20-е или 30-е годы 20-го века. А двойцы Спанкаре, Ты... это 1900-е годы. То это начало 20 века. Да. Начало 20-го века. Mm -hmm. Да, то есть вот это вот 100 лет назад. Да, да. Вот, просто иногда мне там mm -hmm. с -с -с спрашивают, да, вот, эм, что-то вот эта математика, которую я видел, она какая-то вообще, ну там кто-нибудь откроет, откроет yeah. случайно матфак, мат какие-нибудь там лекции, yeah, yeah. да? Говорит, а что это, это же не математика, это же непонятно что, да? Я говорю, это как раз математика. Это как, как Путин сказал тогда, да? А говорит, нет, наши не любят политику, но просто был прикольный момент, что Путин рассказывал, как у него пришел учитель вести кружок в школе. Так. И, значит, и ему очень нравилось это, и он подошел к учителю и сказал, но это же не математика. Говорит, это как раз и есть математика. То, что вы там в школе делаете, mm -hmm. это, говорит, трое... На ум пошло, четверо с ума сошло, это, говорит, арифметика mm -hmm. просто. Вот, но это в том же смысле, то есть математика 20 века, она просто совершенно, она просто не до неузнаваемости вся как-то поменялась, она вот, если заглянуть в 19 век, это еще похоже на то, что учат в школах и потом в вузах обычных, а то, что в 20 веке вообще ни на что не похоже, но вот это уже началось вот 100 лет назад. Ну да, пока, мне кажется, еще немножко похоже. Ну, на, да, на какие-то продвинутые курсы да. дифгема, да, да которые да, есть в да. лучших университетах. Mm -hmm. Вот, например, ну, да. А да, mm -hmm. да, дальше, да. Mm -hmm. да. Ну, а, что а, же. А, а дальше э, последнее слово про теорему Лев, я скажу. <coughs> а, так, замечание. А, что если x а, многообразие а, над комплексными числами. Так. А, то ну, да, ну, и, и, и альфа. А, тоже такой то, голоморфный знак. Ну давай скажем голоморфный. Ну да, комплан в помощь. То да. есть э... а, эндоморфизм, mm -hmm. а, то а, все локальные кратности а, равны а, плюс единицы Потому что, значит, там был вопрос, как согласованы ориентации, но в комплексном случае все, все всегда вещественно Это поворотная гомотетия в одномерном, да. поэтому не может да. быть ничего mm -hmm. А в многомерном, соответственно, это как бы набор поворотных ага. грубо говоря, да, как-то так? Uh -huh. Ага То комплексно, э -э ком комплексно гладкие, да. они просто всегда сохраняют они, они, -первых, они, они всегда, всегда заведомо ориентированы а, многообразие а, вообще да, ориентировано? Ну, это нужно было сказать с самого начала. <соцентричные> да. Оно двоенмерное, а, над, да. то есть двое угу, больше угу, над R, И оно да, всегда над R будет ориентировано. Размерность. Да? X -а обязательно четная. И X автоматически, автоматически ориентировано. Ага, да. Окей. Okay. Грубо говоря, локально и... это все сдается там степенными рядами. Uh, урав уравнения, да, задаются рядами, или даже у нас сейчас будут многочленами задаваться, uh, uh -huh, uh -huh. но главное, что ориентации сохраняются, и поэтому просто число неподвижных точек, uh -huh. без всяких знаков. По чесноку. Главное, yeah. чтобы не выражено. Uh, равно сумме минус вот, e uh -huh. uh -huh. 1 степени Трансверсально. Главное, чтобы Сумма минус 1 степени и... След. А вот здесь все равно все чередуются, То есть когмологии нечетные бывают, в принципе. Например, здесь когмологии итах себя. И вот если взять какую нибудь как называется, бублик, по-научному это будет эллиптическая кривая. Да, а кто думал, что это называется торт, тот, конечно, прав, но... Это еще не все. То есть... Ну, про это Вадик раз будет рассказывать. Целый урок, поэтому... Так. давай это оставим. Просто я хотел сказать, что у нее есть одномерные, как степени, 1. Да, да, да, да, имеется. 0, 1 и 2 Имеется. В таких степенях. Даже 2, да, и размерности 2. Окей. Значит, на этом мы перейдем к другому сюжету, который сначала кажется абсолютно не связанным, но единственная как бы мораль, которую мы будем использовать из этого первого сюжета, это что э, гораздо удобнее рассматривать многообразие на алгебраическом замкнутом поле. Значит, давай это морально напишу. В силу вот этого или просто да, в, вот ну, а, в вообще, этого, Да, в силу вот этого. И вообще, в силу вот этого многообразие угу, угу. на С ага, ага. лучше. Лучше выглядит. Да. Чем надо. Ага. Окей. Ага. Так, отлично. Хорошо, значит, это... Есть. Стираю, Мы да. Стираем, да. И переходим. И переходим к сюжету. К, номер совсем совсем другая. Конечные. Сюжету, да. поля, правильно я правильно понимаю, да? да? конечные. О, о! Сейчас начнется. Сейчас оно начнется. Сейчас будут, наверное, какие-то переклички с Горчинским. Хотя, не знаю, посмотрим. Но так как там у нас появлялись вовсю конечные поля при законах взаимности изо всех сил, вот. ну или они будут пересекаться только по конечным полям. Mm -hmm. Сюжеты. Mm -hmm. Ну, законов взаимности не будет, к сожалению. Не, ну это не страшно. А, это так еще... что, может быть, да. пересечение будет небольшое. К моменту, когда вот этот ролик у нас будет выложен, да. второй Горчинский уже будет выложен. Красота. Да, а там уже вовсю это самое, все законы взаимности. Mm -hmm. Вот. вот. Значит, второй сюжет а, а, про дз -функцию. <плес> Значит, <вот есть> <плес> зета функцию знаменитая z-функция Римана. А, а, это сумма m в степени минус s. По всем натуральным числам. А, ну вот, значит, это, сюда S можно подставлять комплексное число. Mm -hmm. а, и оно должно быть достаточно большим. А, именно вещественная часть должна быть больше единицы, и тогда это сходится. Да. Да. Ну, дальше она, ее можно аналитически продолжить. Повсюду, у нее будет полюс только в единице. У нее будет функциональное уравнение. Есть гипотеза, что все нули только на вещественной плоскости. Гипотеза Вторая гипотеза Римана до сих пор не доказанная. А, вот. Но а, значит, для, для, для, для нас а, будет важно Эйлерова произведение. Да. По всем простым, да? Угу. Что эта штука равна там, где она. Да. Ну э, там, где, по крайней мере, справа от единицы, да, точно будет одно и то же строго формально. Да. А вот что делать с аналитическим продолжением, как там оно себя ведет, э, да, то, что ты сейчас напишешь, и то? Тоже одинаково? Да, все, все, все одинаково, все, одинаково то есть, да. Аналитическое, то, есть, то есть это будет верно? Это там формальное выражение, и, и они формально равны просто из-за основной теоремы арифметики. Да, да. А, при, при, ну, значит, при, при s больше единицы, вещественная часть. части. И то и другое сходятся, да. поскольку они формально равны, то они сходятся к одному и тому же. Ну а дальше оба аналитически продолжаются на, на, на все S с, с полюсом при равным единице. А, ну да, смысл слева и у этого отсутствует, то есть как да, бы да, есть непосредственно наблюдаем В равной мере. В, ра в равной мере да. осмысленность их полная mm -hmm. только справа, mm -hmm. но дальше. Ага, ну да, а это можете сами понять, что это то же самое, что остановить теорему арифметики, просто раскрыв скобки, yeah. mm -hmm. повторив действие Эйлера. Да. Получится по одному натуральному числу. Да. Ровно. Да. А, ну, теперь, а, а, как бы, я хочу сказать, что это зависит на самом... что z-функций очень много. А, это са самое важное, самая в каком-то смысле, простая в определении, а, но она связана с целыми числами. А, потому что а, вот эти p это про — это простые целые числа. Да. А. Так, да. Целые числа. Вот. А ага. теперь можно рассмотреть, в принципе, какое угодно кольцо здесь. Например, можно рассмотреть кольцо гауссовых чисел Да. И будет у него тоже z-функция да. э, для этого кольца, да? Да. По сути, а. вот так же и определяется, что ли, да? Только а, там абсолютно область сомневается другая, да. да, будет там а, ну, что а, ли, ES априори, двух, да, наверное, да, да, да. ES. А, значит. Теперь мы должны заменить P на вс все максимальные идеалы. Ну, в Гаусовых ну, это пока такое... все понятно. Очень понятно. Это 1 да. плюс И, все простые вида 4К плюс 3, угу. и простые делители вида 4K, ну, чисел вида 4К плюс 1. Угу. Это, да, это мы даже разбирали тут когда-то на канале, когда я представил уважаемой публике курс конечные угу. поля из четырех лекций. Угу. Да, так... Все максимальные вот. а, а идеалы А да. теперь спрашиваю, а что мы перемножаем? Раньше мы перемножали P в степени минус S Вот это мы забываем, мы не будем писать все сумму всех чисел в степени да. минус У, S Удобнее, в смысле не, удобнее по крайней мере, да? до поры до времени писать а в виде Эйлерского произведения Значит, все максимальные идеалы нашего кольца да. А теперь спрашиваю, что, что же мы будем перемножать? Теперь, если есть идеал M Я могу попытаться догадаться Да количество элементов в поле. Совершенно верно, да. Потому что P здесь явно да. не только P, но и угу. количество элементов z по Pz. Да, совершенно верно. И если мы хотим числа, то значит будет так. Ага. Будем называть n от m. Это число элементов поля a-фактор по m. Да, и здесь возникает два принципиально разных вида. Правильно, да? Да. То есть у нас получается угу. p квадраты для тех p, которые 4 k плюс 3. Да, а, да, да, да, да. И угу. сами p, когда да, 4 k Да, да, совершенно верно. Но для в каждого photo Гауссова... по, по 2. Но для одних 2, для других 1 остается. А, для еще, один еще один бывает двойка, остается, которая да, себя да. по-другому ведет. Нет, да. нет, в смысле, 1 плюс, и он одинаковый с 1 минусы. А, например, там 4 плюсы и 4 минусы это уже разные, поэтому их в обоих них по 17. Но это два разных множителя. Да, да, да. А, соответственно, для, например, семерки идет множитель 1 минус 49 степени минус s. Вот так, да, устроено? Значит, еще раз, z-функция от кольца а, это по определению, от s. То есть это тоже просто какая-то комплексно-значная функция в сущности, да? произведение по всем максимальным идеалам кольца а, где будет стоять один минус uh, n от m в степень минус s в минус 1. Mm -hmm. Вот mm -hmm. такое определение. <coughs> mm -hmm. Так, ну да, определение, по крайней мере, вполне понятно. Да. Что Сейчас. с ним, как с ним жить, да, что uh, с ним можно uh, делать. Сейчас будем жить, uh -huh. а, но, но сначала еще, еще одно слово я скажу, что uh, если a — это функции, скажем, комплексно значные, Uh, но ну, тут так, это не будет иметь смысла, но, тем не менее, uh, а пусть, пусть кольцо такое, комплекс значных функции на каком-то многообразии X, uh, то максимальные идеалы... На, ком на комплексном, да, многообразии? Да. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. То все максимальные идеалы... Uh, имеют вид... Так... Uh, mx. Точно, да? Uh -huh. Да, такие функции... Uh, которые отдувляются это в этой же. точке. Uh -huh. Да, и здесь уже количество фак факторе c всегда, да? Да, поэтому, значит, такое научное выражение, что uh, uh, вот этот x, он равен спектру, это такое, такое научное словосочетание, кольца A, uh, ну, А, ну а все эти m это просто точки спектра. Uh -huh. то если бы мы стартовали вот с этого, мы бы могли восстановить саму x. Да, да как образом, ни странно, да. да. да. А, ну, еще, конечно, на x не просто множество, а множество обжаренной топологии, естественно, и даже там какой-то гладкой структуры, может быть. А, но ну, вот, бывает такая топология рисковая, которая восстанавливается чисто из алгебры, а, но это, она не, не, не совсем, она грубее, чем обычная топология на x, но... Но топология нас сейчас не интересует. А как вот здесь быть? Это же как, как быть здесь? здесь? Непонятно, да. Но просто я хочу ввести такой, ага. такой язык. Язык спектров, да? да То есть... что, ага. что, что мы на самом деле перемножаем просто по точкам. А, вот когда, когда а, пишут произведение а, по максимальным идеалам, на самом деле перемножаем, перемножаем по точкам. А, а, а. Вот, поэтому, значит, A. а. Атез а — это произведение по точкам. Э, ну, спектра. Да. То есть спектр кольца Гауссовых чисел это вот там вот этот вот весь да. э, цветник uh -huh. идеалов, которые мы uh -huh. описали. Uh -huh. Да. Ну собственно простых чисел на самом деле а да, мы описали, потому что там вернусь на теореме арифметики, там да. каждый максимальный идеал порождается простым числом. Да. Так. А это вот для любого кольца вот так надо написать, да. правильно? Uh -huh. Да. То есть uh -huh. вот, вот, вот, вот что такое за эта функция кольца, да? Кольца. А теперь даже не обязательно. Uh, не обязательно кольца. Так, Риммана uh, убираем. Да. Mm, Риман потому нас что вдохновил на эти свершения и mm, ушел. Да. Но он еще вернется. Но он еще вернется, yeah. да? А скажи только, пожалуйста, мы во времени ограничены ровно приходом. Ну, то есть, как он придет, подождет, там мы завершим. Сейчас ну то есть сейчас 10.35. Ну, то есть, у меня был план такой, что. Там, грубо говоря, 10.45-11.15 ты И 115 11. 1245 А Ватерик. Ну, до 11.15, я думаю, мы уложимся точно угу. Да, дальше просто, да, по ситуации, если Вадик уже придет, то он и тоже Потому что видишь, как нас перебросили с Ленинского сюда И угу. та встреча, которая Ленинский 6, соседний дом, угу. предполагалась угу. Она теперь в получасе езды ага. Вот, поэтому ну, я им сказал, что я чуть-чуть опоздаю ага. Там, на ту встречу Ну и здесь чуть-чуть, может быть, если мы с Вадиком раньше закончим ну, ты спокойно рассказывай, как бы вот, угу. все, что хотел, пока еще. Вадик ведь не, не проявлялся, да, он еще не звонил? А, наверное, еще нет. Ага. Так, отлично. Да, значит, у нас у нас появилась для каждого кольца своя z-функция. Да. Так. Ага. И появился спектр кольца. Это все максимальные идеалы. Да, угу. вот. но, но нам еще значит, э, пригодятся, э, может быть, чуть более общие э, <coughs> образования, чем спектры кольца. Ну, э, э, значит, может быть, чуть, давай чуть-чуть позже мы их рассмотрим. Ага. А, просто, но ну, среди, э, пока что начало среди колец, Uh, бывают такие кольца, которые алгебры над конечным полем mm. Значит, пусть а uh, это алгебра над uh, fq конечномерная uh, или нет? Как, нет? нет, не боже мой как например алгебра да? многочленов ага ah. uh. ah, то есть соответственно неконечная по количеству yeah. элементов не, не обязательно совершенно и даже главные наши примеры будут соответственно, что не. Или же задано какими-то уравнениями. Под алгебра, да? Ну, наоборот, фактор. А, по фактор алгебра, то есть с точностью до… задано С точностью до. P1 – это равно P2, равно Pk – то равно нулю. Это идеал вот в этой алгебре, да? Да. И, и мы рассматриваем по... в... uh -huh. с точностью до него. Да. Uh -huh. <coughs> так, это уже не uh -huh. поле. Uh -huh. это, uh -huh. да. это уже только алгебра. Ну, по, крайней мере, по, по крайней мере, все равно там есть максимальные идеалы, и во, во всех них э фактор по максимальному идеалу будет каким-то конечным полем. Да. Для любого M. А. M. это э, какое-то расширение нашего конечного поля. Да. Uh, <Tip Hi> и, ông... а следственно, как вы помните из курса из четырех лекций конечных полей, оно должно иметь вот такой вид. А, да. Mm -hmm. uh, так, Her... n мерно. Her... Она n мерно на DFQ. Да. Самое Q n мерно на каким-то P. Это n, это совсем другой n. Это Это да. M идеал. Пусть будет E. Хотя E это простое число. Меня учил Горчинский, что E это простое число. Совершенно верно. Но еще бывает R, например. R, отлично. Хорошо. Но, может быть, даже... Сломонов решение будет такое. А. Мы сюда поставим R. А, а здесь все-таки вернем N. N. N, Отлично. Так. Очень хорошо. Значит, теперь... Вот, все, все, все, э, да, еще раз напишем это произведение, э, это называется… Э, сейчас будет z-функция снова, да? Да, сейчас будет z-функция, э, связанная с… Э, давай связ, свяжем ее с x. Вот. x — это будет спектр A. А. Ну, как бы, многообразие, за, заданное вот этими уравнениями. Да, у нас так, как бы x, а, x будет вложено не... в афинное пространство, размерности R но над полем F. А, это ну кардинация. Да, я понял. То есть, весь, а Это его уравнение. Это вот такой взгляд на вещи. Да? То есть да. на самом деле. А, а может быть даже лучше. То есть это множество будет. Просто решение. Решений это система уравнений. Просто множество решений. Так, сейчас, но вот как раз оно, уже, извиняюсь, конечное совершенно. А, ну, вот, вот, да? вот, вот, вот, вот нет, а. А, потому что даже если уравнений даже, даже если уравнений никаких нету, вот давай рассмотрим случай, когда игрок это просто А, а в даже прямая над полем FQ. Ну да. А, тогда соответствующее кольцо А ага. это FQ. Uh, от одной переменной. X. Да, а это бесконечно. А И вот y... спрашивается, какие там бывают а. максимальные идеалы. А, а и бывают там а -а -а -а. дофигища. Uh, максимальные идеалы? А -а -а. Подожди, подожди, Они подожди, все подожди, главные. Так. Сейчас я пытаюсь понять, что происходит. Я понял, я перепутал. Uh, я все перепутал. Uh, это не будет. Для мегашля? каждого. Uh, со старшим коэффициентом единицы. Это не точки одного такого множества, это для множества. Так, подожди. Самый простой случай заключается в том, что каждой точке свой многочлен x минус она, ну то есть каждому числу, да? А, подожди, ну чуть-чуть уже конечное? Нет, вот такие многочлены, x минус а. Их конечное множество. Их, но это еще их, не их все. Их да. ровно Q-штук. Но бывают многочлены старшей стилибки. Да, да, Кожи, да, да. Я уже понял да. А, вот. и вот она. И вот в результате да. на самом деле их не конечное количество, их как бы дискретное количество, да? Но не конечное. Да? Да. Но, но бесконечное абсолютно. Но бесконечное. Ага. Это все неприводимые многочлены. Вот в этой простой ситуации. Да. Это все неприводимые многочлены надо f С коэффициентами из FQ. Которые как-то безумно устроены там, да. а, Вот мы, в, в частности, сейчас посчитаем как бы, ну, Их бесконечно много, но на них есть некоторая структура В частности, для каждой конечности для да, Конечное число сейчас, и, да, и, всего... и мы сейчас, ага, в частности, ох, посчитаем сколько Обалдеть Так вот. а, Значит, еще раз э, э, В абстрактной ситуации есть эта uh, функция но мы теперь будем описать как бы геометрически, что за функция многообразия, которая задана такими уравнениями. Значит, По-прежнему это произведение по всем uh, точкам. Да. Uh, мы да. теперь будем говорить, что x uh, — ага. это точка uh, под y, uh, и То есть, есть максимальный идеал ва. То есть максимальный идеал ва, да, если так да. говорить uh, формально. Либо а будет написано, как всегда, один минус n от x uh, в степени минус s uh, в минус первой так, степени. Щас, щас, щас, щас. А, так, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, так, и это... Ничего... По, а, ну да. это все конечно опять, да, потому uh, что… Да, за, за счет того, что поле конечное, это будет uh, да. абсолютно uh, конечное число n от x, вот, но теперь n от x будет иметь uh, довольно стандартный вид, раньше это были там все простые числа для обычной этой функции Римана, да. а теперь они все имеют такой вид, да. значит, n от x это... всегда равно q в некоторой степени, да. а эта степень она называется степенью икса, ну вот, вот, а... в, данном, вот например, в этом примере это, это будет степень многочлена, да. Да. Угу. А, вот. так, и, и, но здесь, в отличие от функции Римана здесь Опять ситуация такая, что каждая такая скобка много раз повторяется, потому что много членов в да, данной степени не да. проведем все-таки фигища. Да, совершенно верно. Ага. Угу. И, и давай, давай мы это вот так и так и перепишем. Uh, то есть мы напишем, что у нас будет новая переменная. А. Ага. Т. Это q в степени минус с. Uh, и тогда, uh, m, тогда мы напишем новую функцию zy от t uh, это произведение опять, по, по всем точкам да. uh, один минус uh, так. Uh, t в степени дег в минус 1. вот uh, и дег это степень да ст я понял как раз за то, чтобы здесь сколько, какая степень этого да. грубо говоря, или какая, как, как, какая степень расширения uh -huh. нашего да, поля. Да, совершенно, совершенно верно, совершенно верно. Над uh -huh. нашим тем, которым мы работали. Да. Так, и вот. здесь будет много-много раз повторяться вот для каждой степени. Естественно, вот просто написано, да, что если точки имеют одинаковую степень, то это одинаковые множители. Uh -huh. Вот. Но, значит, да. смысл замены переменной стал в том, что э, вот такая классическая z функция от s равно, равна вот этой новой заглавной z функции а, от а, t равного q в степени минус s. Ага, ага, ага, ага. ну да, просто замена переменных и все. Да. Да. Вот. А, хорошо, теперь, наверное, придется, стереть. к сожалению, стереть. Да, а. но я могу что-нибудь оставить, что нам, например, если внизу а, вот эту вот z функцию надо будет оставить, то скажи, не, а? Нет, ничего, мы Можно перепишем стереть, а? еще а. раз. А. Так. Да. Так, и сколько же их? Я пытаюсь понять, сколько неприводимых сейчас, многочленов. В вот... какой-нибудь простой ситуации хотя бы. Сейчас, сейчас мы посчитаем. Это, это как бы такая производящая функция, так сказать, числа неприводимых многочленов. И ее можно сейчас. небольшим трюком учиться Это связано с тем, что если их очень много в меньших размерностях, то. Как бы при произведении ну, да, получается да, меньше да. в старших, да. Ну, в том, то есть а, мы опять же будем буквально пользоваться, то, то же самое основная теорема арифметики, что всякий многочлен можно разложить однозначно. На, на множители. Приводимые, да. А, а уж сколько всех многочленов, это хорошо известно. Это понятно. Это опять же степени, там этого кубирной степени. Да. Каждый раз следующая степень. Да. А, да, действительно, то есть э, при, приходится рекуррентно считать. Мы должны да. посчитать количество mm -hmm. а, первой степени. Мы знаем это все. Да. Потом второй степени, как бы, ну. Ну, правильно, там есть произведение линейных, Да, из, из да, если всех вычислить произведение линейка. Да, да. Вычислить произведение линея, да. да, если всех Q, какой, Как у нас обозначалась размерность, вот этот, то есть размер вот Q Q просто. К Q, Q -Q, Q -Q, количество FIFA, да, элементов основного. То есть получается, более, Q накопленную с одним полам, там вычисляется да, то есть Q на купе с одним полам, Что такое? Но это только первое, да. Дальше вот начинается. Да, там можно как бы читать уже произведения линейных на квадратичные и так далее. Да. А, хорошо. Значит, теперь а, вот мы вспомним это а, мораль а, из первой половины о том, что алгебраические замкнутые поля лучше. Да. А, и а, вот теперь, значит, y а, это а, как бы x0. Это многообразие. А, но ну, определенное а, над конечным полем. Да. Ну, то есть, заданное а, вот с, ко с коэффициентами в конечном поле. Да. Очень хорошо. Но можно вместо него... Uh, ну, помимо него рассмотреть uh, еще другое многообразие x, uh, как бы то же самое, но на за замыкание. Уравнения те же? Да, абсолютно уравнения те же. Просто переменные mm -hmm. пробегают да. э логоверическое замыкание fq? Да. Ага. А fq это uh, на самом деле то же самое, что fp, ну как бы где q равно p в стой, то есть вот, да. ну, вот это вот замыкание, а замыкание но, это объединение же, да? по всем, объединение. да, теми uh -huh. же уравнения. Mm -hmm. uh, но в афинном пространстве uh, степени uh, R мы договорились да, над uh, логибраическим замыканием mm. конечного поля. Uh, да, и как ты справедливо замечаешь, логибраическое замыкание конечного поля — это объединение по всем возможным uh, степеням, не знаю, А, скажем, uh, f к степени а сейчас, а оно не то же самое, как у самого вот базового поля fp вот да, вот то же самое, да, да, конечно, самое. конечно и это же равно fp а, ну сейчас это просто мы. да, мы взяли да. объединение здесь как бы каждый в какой-то... мы через разреженное объединение но угу. все равно равно тому же, что и... да то есть такой, это, они расширяются, каждый содержит угу. предыдущее, на самом деле, да? да? но для этого нужно, и... чтобы они... ну дили, дили, не предыдущие, да, дили, друга, дили, да, то есть да, они да, содержат делителей да. но если взять все да то в результате мы покроем то же самое, что если uh -huh. такой как это проективный шли предел, да? Называется. Uh, нет, это будет инъективный, инъективный, да, да, а, объединение. Uh -huh. Uh -huh. Объединение. Так. Вот. Uh -huh. а, но, uh -huh. Кстати, теперь можно восстановить э, исходное поле следующим образом. Значит, на этом алгебраическом замыкании действует автоморфизм Фрабиниуса. <coughs> Это э, как бы аналог комплексного сопряжения. То есть э, мы, мы можем взять вещественное многообразие, э, заданным какими-то вещественными уравнениями, рассмотреть его комплексные точки. Да, теперь те то же самые вещественные уравнения задают теперь комплексное многообразие. Да. Но на есть комплексное сопряжение. Да. И исходные вещественные точки – это те, которые инварианты относительно комплексного сопряжения. Это, так и здесь э, это автоморфизм Робиньоса э, от э, точки но ну, с координатами не знаю, Y, это Y в степени Q. Ну, то есть, каждая координата в степени Q, да? Каждая координата в степени Q, да. Так. И, и, ну, просто и вот на, на самом да. поле. Вот, на поле лежит. оно неподвижно просто, да? На F, да, на F, Q, и, и вот тогда, если ты возьмешь а, те точки алгебраического замыкания, а, которые неподвижны относительно Фрабениуса, да. то это будет аккурат наше исходное поле FQ. Mm. Mm. также как вещественные числа — это комплексные числа, инвариантные относительно комплексного сопряжения. Mm, да, но здесь еще красивее, потому что, например, мы взяли FQ, ага. а фрабениус взяли не в степени Q, например, а в степени просто P базовая, mm -hmm. тогда мы сузили это FQ до FP, да, в результате. Mm -hmm. же. А если наоборот в какую-то более Q квадрат возведем, да, степень? Да, то-то получим какое-то большее поле, p -p -p да, неподвижную да. mm -hmm. ага. mm -hmm. вот Но, но я, не знаю, я надеюсь, что... Ну, наши слушатели это, это сами когда-нибудь считали, но тут не очевидно, в принципе, что это автоморфизм. Да? Но очевидно, что он переводит произведение в произведение, а то, что он переводит сумму в сумму. Это да, это четвертая лекция была. А, да. ну, но, но как бы, то есть это пином да. Ньютона, грубо говоря, да, на, да, да, да, да, тем самым, да, да. и там по да. индукции это получается. Да. да, ура. Ну да, но я как бы да, я к слушателям обращаюсь, что эту лекцию невозможно смотреть не только без. Э, Гомологий, да, но еще и без того, чтобы пересмотреть четвертую, это вот самый черный уровень, да, из моей серии 4, 4 лекции конечные поля, там был зеленый mm -hmm. уровень, синий, красный и черный, да. и в черном уже там было вот э, про то, как устроено произвольное конечное mm -hmm. поле, по-моему, мы выводили то, что действительно э, возведение в соответствующую степень, mm -hmm. но если нет, даже если мы до этого не дошли со школьниками mm -hmm. школы Рогородского, там уже будет два шага до этого, это уже можно посмотреть там в, в любой книге. Да, то есть конечное поле, да, это такая, вот если конечные поля над данным P, это такая расширяющаяся башня, да, вложенность по делимости степеней, и если я беру, возвожу в какую-то степень P, x степени P в да, то на месте стоит, соответственно, поле F в Да, да, да, такая вот башенка у нас. Значит, Еще раз, это был автоморфизм поля нашего алгебраического замыкания. Да, да. Но я хочу сказать, что, что он действует также автоморфизмом на, на самом x теперь. Но это можно двояко увидеть. Вот у нас. Как сейчас мы говорили что. А, автоморфизмом X0 уже в каком-то другом смысле слова, да? Спектр алгебры А. Автоморфизм ну, э, нет, тут, x это... же это не алгебра, но в смысле. O, а... o, да, вот сейчас скажу. Э, <coughs> это был А. Ага. А x это был спектр алгебры А, но тензорно помноженный над FQ на алгебраическое замыкание. То есть мы расширили коэффициенты, как бы. а, да. у нас те же самые уравнения, но, но, но числа у нас теперь значение в большем поле. Да, раньше у нас было все вещественное, но можно было рассматривать то же самое uh -huh. с комплексными коэффициентами. А теперь мы рассматриваем вот такой аналог с комплексных числ. Да. Да. Вот. Ну и вот у нас здесь действует автоматизм Фрабениуса, но, стал быть, он и тут действует. Здесь, а, и точки начинают прыгать, да? да по, по Точка-то по прыгать, да. Точки прыгают по своим орбитам. Да. Ну, а, а именно, вот если была какая -то точка с, с координатами x1 и так далее, xr. То просто взведи его. Да, степени каждый возвывает совершенно верно, да. x1 в степени Q а -а -а. и так далее. Xr в Точки, q. Точки начинают разбиваться на целые орбиты. Да, совершенно верно. И угу. само многообразие, соответственно, исходное оно и есть неподвижная точка. Вот да, у вот все, все буквально. Да? Ага. Так и есть. А, значит, а, если мы захотим посчитать решение как бы, над исходным полем, то есть хотим посчитать x0 от f q, да. а, то, то это просто а, неподвижные точки. А, вот, вот тут вот начинается эстопология да. На уже. Да. Перекличка, да? Да, да, да. Щас, щас. Вот она. То есть мы считаем щас, неподвижные да. точки опять. Формула их считала, и мы теперь здесь считаем. Да. Ага, так, x фрабениус, да. Вот. Ну и э, если мы захотим большим полем. Да. то, есть. x0 от f к uh -huh. в степени n, это будут неподвижные точки, а, но относительно n на степени фрабениуса. Да, фрабениус у нас тут один и тот же, с ку, вот, вот этим, с глазом, вот вот Да, оно, да. да. да. А. может быть, честнее было бы называть фрабениусом минимальное ку, то есть p, mm -hmm. Но поскольку у нас сейчас... Нам интересно, самая маленькая, да, то... А это просто энкратное, значит, да? его применение. Это то же самое, что возведение в степень Кувенной. Да, это такая да. Ари... задача по арифметике степеней. Да. И получается, что, ну как бы, да, здесь их гораздо больше неподвижных. Гораздо больше, чем выше степень. Да, старые неподвижные не могут стать неподвижными. А новые могут, попрыгав, вернуться к себе. Да. Да, и получается иерархия неподвижных точек угу. вот этих изображений. Да. А, Но ну, сейчас давайте чуть-чуть сотрем и, да. и подытожим, как бы, то, что мы так. про эту иерархию можем сказать. <как> Как говорит Горчинский, упаковали, упаковали, да? да? вот, сейчас, сейчас упакуем, да, золотые Он Упаковал квадратичный закон взаимности, упаковал в некоторое, то что такое, произведение там, по всем... Да, да, да, по точкам спектра Да, да, да, да, то есть там что-то еще похожее происходило, ну как похоже. на профанский взгляд похожее. не не конечно, похоже. Или это действительно, да, это близкие? Конечно, да, там у него кривые какие-то, наверное. Здесь тоже бывают кривые. Кривые это просто размер 1, да? Многобрать да, размерности 1. Угу. То есть как бы когда уравнений чуть-чуть меньше, чем неизвестных. Угу. Здесь это все в строгом смысле тоже, да, в конечном э, случае можно сказать, да, что это только да. размерность там уже. Да, это, в... ага. вот как бы к, к этому делу и клонится, что можно откуда не возьмись. Понятия... Завести, завести топологию А, дискрет, дискретная размерность, да, какая-то появится, фактически? Ну, то есть Нет, вот, так, такого смысле, не занимается. Дискретное, но... раз... дискретное определение, какое-то через... Ну да, казалось вот бы, все, алгебры, все дискретно, да, да но, но, оказывается, можно ввести здесь топологию И воспользоваться формулой Левшицы, да в, Как бы к, к этому все клонится Таааак Это было вот великое озарение Андрей Вейля Которое потом вот удалось реализовать Гротендику то есть вот это как бы, когда Левшиц писал, он писал только для да. многообразия. Ну, все было Ничего. абсолютно в обычной топологии для у -у -у. обычных многообразий. Значит, в самом деле давай <как> напишем упаковку. А, значит, у нас есть x 0 ну, который был, скажем, спектром алгебра А. И есть x, но это над полем fq. Есть x, это спектр а, тензор на вкус чертой, над FQ. И это, естественно, над f вкус чертой. Вот. И у нас здесь есть свои, замутые, свои точки, то есть максимальные идеалы. точки x 0 uh -huh, то есть uh -huh. максимальные идеалы. Так. А, uh, и есть точки x. То uh, есть uh, максимальные идеалы в uh, расширенный. Окей. Okay. Uh, вот. И теперь здесь действует Фробениус. Окей. Mm -hmm. okay. а, так вот, а, утверждается, что x0 это просто всевозможные орбиты Фробениуса а, на а, точках Х. Притом, а, если здесь лежит какая-то точка X, то ее степень – это просто как раз порядок орбиты. А, то есть они, они вот так <связываются> разбиваются, ну вот, давай рассмотрим пример а Афинный прямой, значит, а здесь будут написаны неприводимые многочлены, сейчас, значит, э вот если есть афинная прямая, да. и ты ее смотришь здесь, да. то ничего, кроме точек этого пункта. Да, ты не видишь. Совершенно да, верно. Да, да, совершенно потому, верно. Да. замкнутость. Но это же не корни исходных. Это корни. Это, вот, это корни с какими-то жуткими коэффициентами. Да, да. Они соответствуют а, а теперь x это просто э, f с чертой. Да, — а да, да, да, да, да, да. — ничего больше нет. Угу. Вот. Но как получается неприводимые многочлены? Неприводимые многочлены — все равно, что их набор корней, ну, ты да. говоришь. Но этот набор корней должен быть варианте относительно фробениуса Ты должен а, быть как раз ну, э, да. да, ага. Значит, неприводимый многочлен P — это все равно, что набор корней. — Ну, потому что коэффициенты же этого многочлена, на самом деле, в FQ исходном лежат, да. и, значит, Фрабениусом не трогаются. Да. И поэтому, этот набор когда... корней он, да, э, он просто... является под множеством э, просто FQ с чертой, но обязательно mm -hmm. Фробениус инвариантным. И более того, если бы он распадался в, в две разных орбиты или в несколько разных орбит, Фробениуса, то многое что бы, конечно, приводим. Да. Он бы на произведение. Но мы а, ограничились только как... орбита. Да. Фробениуса. А мы, потому что ограничились да. максимальными, и здесь mm -hmm. останется математически все хорошо. Да. Все, то есть эта ситуация. А кстати, основной да. ремонт как бы над более многомерными уже не будет да, действовать. А, вот не будет, не сложнее, будет, да. да. А? Там, там идеалы не обязательно будут главными. Это здесь, вот здесь такая простая, здесь понятная здесь картина. Дело главное, просто можно сказать, что не пройдем многочлены. Там э, так не скажешь, но тем не менее, вот общая картина такая. Картина У тебя также, есть да? над, над, над, над бесконечным полем, алгоритматически замкнутым. Ну, просто, просто точки, просто да. решение уравнений, а, а, а вот то, что мы называем точками над исходным конечным полем, это просто орбиты Фрабениуса, вот в, в тех точках над замкнутым полем. Ага. Ох, как. И это какое-то а, утверждение, которое надо осознать и понять, что оно очевидное или оно сложное? А, а, а, э, э, о, Вол... оно, оно несложное, но, но, но, но как то но он, работы, говоришь, да? оно требует, требует осознания. Тут как бы, ничего нет, только нужно об этом подумать самому чуть-чуть. Uh, то есть, что okay. здесь я это вижу, хорошо, да. Yeah. А вот когда размер остается больше, я как-то теряю mm. прицел. Mm. Это нормально, mm. да? Well, uh, нормально. <laughs> в общем, сейчас если об этом чуть-чуть самому uh -huh. uh, по, -по минимумам. То есть, это связано то... просто с отсутствием интуиции работы вот в этой больших yeah. размерностях с многообразием. В абсолютно то же самое верно и для, <coughs> для вещественных. Uh, uh -huh. То есть, опять, если ты будешь рассматривать максимальные идеалы какой-то вещественной алгебры. То они э, будут обязательно после комплексификации распадаться на, на, на пары комплексно сопряженных да, то, просто... то, то <сёздоров> точек. <сёзд> и Там просто. Да, две всегда. Угу. Длина, да? да? орбиты. Угу. А здесь понятно. Нет, ну, бывает да. такая вещественная точка одна <сёзд> и, или две комплекса сопряжения. По крайней мере, это <сёзд> <реаниматизм сёзд> должно быть множество инвариантов, если комплексно сопряжения. То есть орбиты комплексного сопряжения. А здесь роль комплекса сопряжения играет Фрабин. Да. Да. То есть это такая самая главная. Самое главное отображение в мире конечных конечных Да, да, конечных конечных конечных конечных конечных конечных конечных конечных конечных конечных конечных конечных конечных например. Э, это неподвижные точки конечных конечных конечных степени конечных конечных конечных на расширенном многообразии то отсюда получается что э, число, число точек э, над с коэффициентами в э, это просто ну, вот мы, мы должны э, взять, взять э, здесь орбиты но, но которые как бы вкладываются в f то, то, то есть эти орбиты у которых не больше n-элементов но не больше в смысле делимости, то есть это будет су сумма а. э, по всем э, x э, таким, что э, степень э, x э, делит n по степени x. А, сейчас. Если степень x делит n, то этот да? фробениус ее несколько раз поциклил и да, стабилизировал. И, и, и, э, э, э, да. А если не делит, то нет. Там остаток возникает. Он куда-то uh, если, если не делит, то, то она не, за не может быть неподвижной <coughs> да. относительно n степени фробениуса. Угу. Так. Uh, вот. Uh, значит, это вот то, что из нашей упаковки <coughs> нам пригодится uh, и Пахнет формулой мебиуса, конечно, да, Обращение Да, да, формулой Мебиуса, и сейчас запахнет еще формулой Левшица. Так, ага, ага. Да, я помню, как Аркаша да. Вайнтруп да. учил меня формуле обращения Мебиуса. Да. А я сопротивлялся и говорил, почему так некрасиво, я привык, что математика красива. Да. А он мне говорил, что это... Это я просто еще не научился видеть внутреннюю красоту, а когда я увижу ее сто раз, формула обращения мебьюса в разных видах, то я почувствую ее как, так сказать, родную. Да, да, да. Это привыка не требуется. Давай, может просто последнюю форму не барабана. Да, привет, Аркаша. Спустя 33 года я к этому вернулся. Так, до сюда, да? вот, вот, вот эту формулу, вот эту только, только вот. эту оставим а. и все. Его... Ага. А, вот это тоже я нет, это, а, это, она ну, часть, это, да, это часть этой формулы. Значит, x0, исходное многообразие над полем из Q -n элементов Да, элементов, да -да. равно, просто равно, Множество всех неподвижных точек, ну, mm. многообразие в нашем обычном смысле, как множество mm -hmm. точек, да, равно множеству всех неподвижных точек фробениуса n степени mm. а над всем, mm, вообще, на над абсолютно да, над замыканием, над замыканием этого, mm -hmm. а -а -а. Mm -hmm. то есть, да, и поэтому количество равно, значит, сумме, Uh, всех да. степеней, да. Да, всех точек, у которых степень. степень делится на n, n, на n и суммируем 9. мы uh -huh. именно степени, да? Да. Потому то что есть, это, например, это размер орбиты. <coughs> это размер орбиты, орбиты, да. Uh -huh. То есть, если она как бы если n равно 2l, например, да, uh -huh. то для такой x оно дважды примененный, он даст уже себя. Uh -huh. Ага. И поэтому мы суммируем двойку. Yeah. Да, понятно. Понятно. Вроде бы понятно. Yeah. Вот так. Но ну, а теперь вот, значит, где-то в 40-е годы <coughs> да, да. Ага. А Андрей Вейль <coughs> а ну, вот, а так высказал такую замечательную гипотезу. А ну, или как бы предложил программу. Ага. Такой топ топ топ топ топологизации. Ага. А, что должна быть а, теория когмологии. Ну, ее так впоследствии стали называть Велина. Ага. Ох. А, Конечно. А, да, а, да а, когмологии многообразие над бесконечным полем, над замкнутым, а, с коэффициентами... Значит, мы э, ну, ну, вот, бесконечно алгебрически замысленно полем, конечно, да. характеристики. Да, это, это, это да? Да, ага. да, надо вкус чертой. А, а, а вот ко коэффициенты, не знаю, у вас были такие поэтические числа? Я, да, с Горчинским, их начал фактически, да, да. Он, он их сказал, я даже чуть-чуть... Да. Подумал над ними, да, но, то есть это бесконечное бесконечные вот, влево выражения. Это, может быть, об этом, на этом не нужно из из заморачиваться особенно, да. Да. но просто, к сожалению, здесь Ку написать нельзя. Да, нельзя. Я, я да, не знаю, предполагал да, ли это Андрей Вейль, думаю, что, наверное, не предполагал. А периодические числа появились когда? Еще в 19 веке это, да? Э, нет? как раз ровно на, на рубеже, мне кажется, примерно в 1905 году Курт Гензель их ввел. Mm -hmm. Да, то есть uh. это тоже, это уже было. Это уже было, да, да. Но как бы велетель не заморачивался. Но просто, как бы, впоследствии выяснилось, что Q здесь поставить нельзя. Q нельзя, а нужно поставить Q Где L это то, что Q равно L в степени что-то. Нет, нет, вот это простое число, элидическое, но L не равно P. Да. Сейчас. Подождите, как раз не равно тому P. Не равно. Вот да. тому, который лежит в основе кухни. Да-да, оно, оно а другое. Любое равно. другое. А, угу. Как-то. Круто. Привет, вот. Ваник. О, мы, кстати, да. споилим, да? Потому а, что этот выйдет раньше, да? А, а, вот. Да. А Ваник да. выйдет потом, но ничего, будут думать, а кто такой Ваник? Да-да. А он выйдет потом, да? да. Так. Um. Хорошо, то есть подожди, это означает, что... Uh, этих теорий будет столько, сколько вот простых, которые да, отличаются да, от да, Да, но, B, да? но это не тратический момент, который да? нам совершенно на данном этапе uh -huh. не важен Просто можно было бы сказать Q, но это было бы враньем. Да, здесь. понятно, брать мы не, будем. Вот. Врать мы не uh, будем Хорошо, так вот значит. Ну это такая теория, но ну, со, со всеми прилюдно. Насколько просто занулиться, да и все. все, Нет, просто как бы ее, ее нету. Такой теории определить нельзя. Так, такую можно каким то чудом определить, а, а, -а, -а. а социальным каким-то просто нельзя. А, и та теория, которую можно определить, она очень хорошая. Но, например, она, она тоже обладает вот естественно. Ну, естественностью, функториальностью. То есть, если ображение из про нас другое, то на когмологии есть отображение в другую сторону. А, то, что там бесплатно получалось топологии, да, просто? Ну, ну а и здесь, ну, и тоже... здесь, здесь ага. тоже будет получаться в процессе построения этой теории. Но, в частности, здесь будет действовать Фробиниус. Вот на иксе действует фробиниус, и на когмологиях будет действовать фрабиниус. Все тот же. Да. И, и будет верна формула Левшица. Вот, формулировка будет Она будет выглядеть как бы точно так же, но с некоторым улучшением. Значит, будет сказано, что число неподвижных точек... То есть количество точек многообразия, то есть количество решений, которое как раз равно тому, что нас интересовало, оно будет равно сумме минус единица в степени и след. Фробениус э, венной степени, но со звездочкой, ну, можно звездочкой не писать, из итогомологий э, в что, себя. Что, значит, со звездочкой ты хотел сказать? Ну то, что, что но ну, Фробениусом на когомологии. А раньше на мы это писали когмологию. со звездочкой, но теперь да, уже не будем писать со звездочкой. То есть это, он, он будет линейным отображением здесь, да, просто каким-то? Да. Угу. У него может быть вычислен след. Да. Вот. Но, но теперь... И это в элиодических числах все будет происходить. Это будет да. в элиодических числах, к сожалению, но, но, как ты видишь, сумма будет целым числом, положительным. А, сумма будет обычным целым. Да. Вот. Но, но здесь еще... еще некоторые... Сейчас секундочку. Да. А как обычное целое в элиодических. Ну, они вложены, во всяком случае, а, а там z вложено а. в, в ql, так что ничего страшного нету. Как бы, собственно. Так это и придумывалось, потому что, в принципе, скажем, когмологии Дерамы в каком-то смысле э, они, они уже, уже были доступны, и можно было бы пользоваться ими, но проблема в том, что тогда э, вот это число, оно будет лежать в поле FP, она а бы не хотелось, нам бы хотелось иметь целое число. Целое. Поэтому когмологии драма для целей Андреа Вели не подходили. Нужно было придумывать когмологии вот именно с, с коэффициентами в характеристике 0. Вот. А, но значит, тут еще одна неприятность, которая забернется наоборот приятностью а, неприятность в том, что когда мы говорили про форму Левшица, у нас многообразия были компактными да. а, а тут мы говорили а про... это из-за того, что двойство с МКР да, да, да, да, ага. с а. разной силой а, а тут у нас многообразие, под многообразие в афинном пространстве сугубо некомпактное поэтому так, так в принципе быть не может это заведомая чушь, что здесь написано. Ну, конечность полей позволяет, да? Нет, позволяет то, что называется с компактными носителями. А, подожди. То есть здесь, как бы, я пока еще не понимаю, что это означает, но нужно еще подправить до. Uh, ну вот есть, есть такое понятие когмологии с компактным носителем, например, в теории драма нужно рассматривать просто такие формы э, дифференциальные, но ну, с компактными носителями, то есть которые на бесконечность не уходят. Да. Но Здесь-то как-то вроде вообще... Ну, а что все это значит здесь? Э -э -э -да. Ну, а мы не знаем что, даже, что такое когмология, Вот в процессе развития теории когмологии как бы аналогии, можно так, да, такое определить. Да. То нужно что-то, что... -то, что можно взять для некомпактного многообразия, а это только, э, значит, соответственно, не выходящий на бесконечность ничего. Да, нет, там бывает понятие когмологии обычных, но, но то, что нужно в здесь, mm -hmm. это когмология с компактными носителями. Тогда у нее будет шанс быть верной, э, и, и она будет верной. Э, и еще значит, одно замечание. Нам нужно было, чтобы э, э, график трансверсально пересекал диагональ. Да, э, вот когда мы применяли формулу Левшеца, да, да, там да, было да, такое условие да. трансверсальности. Сейчас еще я не понимаю, вот что. Да. Или это какое угодно здесь, а здесь одно и то же число. А, да, это тоже удивительное явление. В смысле, это в зависимости от И, будет, да? Да, да. То есть ты вводишь любые элегические числа, да. да, да вводишь эти объекты, а сумово А потом сумма будет одна и та же, да. тоже поразительное явление. А, но между трансверсальности. В чем она состояла? В том, что операция. Ну совершенно гладкое. минус производная нашего отображения. В данном случае фрабениуса должно быть обратимо. Да. Но здесь это прекрасно выполнено, потому что фробенус это возведение в степень Q венной, Да. И ее производная. Uh, но ну, это понятно что? Но у нас в характеристике P... 0. это будет просто ноль. Это ноль. Поэтому... <coughs> а, и, и вообще... По, это будет поэтому поэтому единица, а здесь единица и да. И, и, и они на бесконечности тоже будут трансверсальны. В общем, это такой случай, в котором м, все замечательно yeah, работает. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Для Фробиниуса как раз это все предназначено в высшей степени. Приспособлено. Yeah, yeah. В высшей степени. Окей, mm. okay. значит, вот такая формула имеет место. То есть впоследствии, не веря кто-то другой, да? Горт -эндик, Горт -эндик, да. И, и, и я приехал, сказал, он, что... Теорию когмологии разработал вот и, формулировал, вот что это. доказал, да. И доказал, что так и есть, да? Да, значит, это вот Гартендик. Это спустя года небольшие, да? А, ну, это примерно там 65-е годы. А, а, то есть небольшие? Ну, там лет 15-20. Прошло не так уж много могло бы и больше пройти. Да. Блин. Да. И с тех пор на это вот так смотрят, да? А, как, да, он, да, уже да. 55 лет, да? Да. Примерно так смотрят на эти вещи. А, вот, но, значит, если еще, еще у нас есть, там, минут 15, не знаю, то, то можно сказать, к, к чему это приводит? К но, фантастическим как? последствиям. Я думаю, что да. Да. Давай. А там, в принципе, есть кафе и вообще какая-то комната ожидания да. что Сейчас, давай, давай попробуем эту формулу тоже оставить. А, ну или, может быть, она та, так мнемонически очевидна, ее можно стереть, да? Ну, а она, а эту все точность, еще оставим. Да, она, она в, в чем повторяет, оттуда, да, она да, берется так, да. Да, Нужно просто знаешь, что такое, как и мелодии, Да. что мы пока вместе со слушателями не знаем, но мы поняли программу Программа, для нас. Да, да. Да, программа да. Программу Вейля. Программа Вейля, да? Программа Вейля, Сейчас, а Горчинский говорил программа Лен Гленца про другое, да? Про другое. Это вот сейчас Вадик будет про это а, говорить. А, а о. Ага. Но он утреблял слова, он не рассказывал. Это просто да. у него было в процессе э, в какой-то момент из закона взаимности что-то возникло, да. которое так называлось. А, окей. Так, итак. Так. Да, Да, здесь все еще, в принципе. Ну, в целом, ну, хотя, скажем так, размер, на Афины Прямой понятно, что здесь происходит? Да. А это можно предположить, что интуиция алгебрических многообразий большей размерности даст да? аналогию. То же самое, так. Uh -huh. вот. значит, теперь мы вернемся к этой z-функции, uh -huh. uh, которая была произведение по всем uh, точкам x0, uh, 1 минус q в степени. Uh, то есть не конечно, ну, да? Мы зад... да, решили t да, называть Т да. в степени степени x минус 1 Так. Uh, вот сейчас из формулы левшица выведем uh, там что называется, первую гипотезу веля. А, что это за эта функция? Рациональная. Ну вот как, как функция как функция t. А, Просто отношение двух многочленов. И все, да? Да. При том, что там бесконечные. Вот. вот значит, да, да, казалось бы. Uh, и более того, эти многочлены еще с целыми коэффициентами. Uh, ну, да, это, впрочем, наверное, неудивительно. Это не удивительно. Но, но отношение Нет, двух многочленам, да. да. Так. Mm. Uh, блин. Да. То есть это, это бесконечное количество бесконечных рядов, да, их умножили, получилось однако. От да. Отношение двух многочленов. Да. Так. Uh, uh, ну, вот давай, значит, начнем доказывать. Uh, и для этого мы возьмем логарифмическую производную. Сейчас, то есть это рациональность для любого Многообразия. любого вообще да, да? вообще, да, любым конечным полем. полем. Да, да. И более того, многообразие Афином быть не, не обязано. Можно было, например, в противном пространстве сдавать уравнениями а, и считать точки точно так же. То есть, например, вместо афины прямой можно было посмотреть афинную, прорезивную прямую. Ну, это же, это как бы, все равно, что еще одну x взять. Еще да, одну точку давайте. То это, в принципе, разницы нет, да, да? разница небольшая, но, ага. но если больше, размерности будет. Ага. да. Для любого, любой размерности. Абсолютно выиграть, вообще любое многообразие любой ага. размерности, да. Не, не обязательно даже гладкое, не обязательно компактное, все что угодно. Но оно за одно уравнениями. имеет, и все. Так? За одно да. Вычислим логарифмическую да. производную. Кого? Uh, Предполагаемого функции. вида, да? И, и и, нет, или просто вот сама zeta-функция, прям определение. Mm -hmm. uh, значит, это будет такая t d по dt uh, логарифма z-функции. -та так. Mm. Mm. Ну э, чего? Э, это будет э, это будет т э, э, под нашей э, z функции делить на z функцию. Ага. Um, да. <кười> <кười> uh, и это будет, но ну, здесь минус первой степени, поэтому это перевернется, uh, да. ну, ну, и она поэтому это заменится на сумму. Сумма. Да. Значит, будет сумма по всем точкам. Ага, с минусами. Да, с, с минусами. Uh, ну, а здесь будет стоять uh, минус uh, степень x uh, на t в степени диагоги uh, делить на 1 минус t в степени диагоги x да? Ну, типа того. А, да. Минус и, м, ушел. Минус ушел. А, и давай разложим это в ряд. А, получится м, сумма по n больше нуля, потому что мы еще а, домножали да. на t. t да? по а, k, k, больше нуля. Uh, что за k? Ну, где uh, у нас uh, появилось uh, uh, uh, uh, Вот просто uh, я какой разложу какой ряд геометрических прогрессий. Да. да, прогрессии. да. Uh, t в степени, uh, ну и по, и по x. Ну да. Uh, t в степени uh, k дег x. Окей. Okay. Uh, uh, uh, да? Uh, сейчас только начинается с какой. Uh, Начинается с первой mm, Начинается именно с первой, да, потому что здесь Ку э Больше нуля, да-да-да э Здесь есть T, T, T Я прочел больше равно нуля ну, ну, ну, нет, нет, а здесь, здесь больше, а, больше а, а, да. а, просто а, здесь И по X Да Так, по всем точкам и по всем Так, и что? И значит, перепишем это, пользуясь такой формулой Перепишем это как сумму э, просто по э, вс, всем. Э, Сейчас еще э, дега да. куда-то шла. Вот эта вот э, mm. Дега сюда. Да. Пардон. Ага. так, так, так, так. Да, так. И вот теперь, да, тут да. что-то будет происходить, да, с этим. Сумма, mm. которая делит n. Mm. Только здесь будет K. К, К, К, конечно. Mm -hmm. Так. Да. Окей. Uh, okay. Теперь, значит, подставив эту формулу, uh, мы что видим? Что это просто сумма по всем, mm, mm, по всем точкам uh, uh, чего? Для каждого t в степени n. Да, а здесь будет uh, число uh, x uh, uh, 0. Вот f в степени n. На t в степени n. Правильно? Потому что кадиг mm, ну, вот x это, это n. А здесь получилась сумма степеней по всем делителям числа n. Вот, вот это? Сейчас, значит, мы взяли такую dn, которая делит, и тогда да. для тех t, вот это которые мы подключаем n, в катую возводятся да. в делители. Угу. Ну, скажем так, э, надо, конечно, расписывать аккуратно, но вроде похоже, да, да? похоже, угу. по крайней мере. Uh, так, здесь взята, значит, а куда пошла, а ah, сумма как раз и ушла. А вот это, она у есть, да. Сумма Эта ушла, ушла есть. Мы, то есть мы зафиксировали твн-ный, да. прокрутили здесь mm -hmm. как раз по а, и тут попадают то те, которые да. делят, а да, да. А, ну, да. Ну, вроде да. Да. Да. Значит, да, давай еще раз сюда напишем, что это логарифмическая производная. Сейчас. И, и, и все остальное сотрем. Значит, это да. логарифмическая производная. Да, лог производная равна вот этому. Стираю все функция, Да. А, кроме вот этого, да? Это можно тоже пока оставить, да, и... Так... Да, и в частности, мы вернулись к вопросу про а, число неприводимых многочленов над конечным полем. Да, -а -а -а оно, оно учитывалось вот нашей z-функцией. Z-функция была считающей функцией для Число не переводим в Фангашнеров, он конечно Помню, полем, да, помню. Если ликс был афинный прямой. Ну, да, и, и вот мы его посчитали, потому что здесь для, для конечного поля здесь, очевидно, это будет просто ку А. То есть да. вот уравнение... вот, вот, вот то, что, графическое да. производная нашей считающей функции, это очень простая функция. Это просто афинная прямая над этим? То есть кувенный. Ну, здесь будет просто стоять кувенный. А, да. то есть ответ такой сумма кувенных. — Удовлетворяет э, вот такому... — То есть, оно равно экспоненте вот такой простой... — Да, да, да. да. — ага. Блин. — Зашибись. — Зашибись, да. — да. Надо осознавать. — Хорошо. А, теперь, значит, такая лемма из алгебры. — Так, это надо осознавать, да. сюда как раз зашито, да, то что а, не, несколько, как бы, ну если я считаю вот рекурентно, да, да, из предыдущих mm -hmm. я создаю вот столько здесь, столько здесь, столько здесь, беру произведение по всем субъектам, да, потом, потом, которые а потом дают и, это, значит, и вычитаю да, из общего все, что было. Да. Да. Mm -hmm. и, и вот это кажется, можно упаковать, да, в такое тождество. Так, так. Лема, если не алгебра... да. Она говорит следующее, что пусть у векторное пространство в... И у него есть какой-то эндоморфизм F. Да. Ну, это хоть, хоть над комплексными числами. Над, над чем угодно, в общем. По-моему, а, здесь у меня на канале, мне кажется, выложена. Это такая либо. Про, да? а, про то, что он надежда по эфирическому уравнению. А, ну, Если, я, конечно, мертвые. Нет, что-то другое. это а. пространство а, над каким-то полем, ну вот у нас будет приложение над QL. Но неважно, да. над чем угодно. Так значит Тогда можно посчитать э, э, детерминант э, 1 минус э, f э, умножить на t, э, ну, вот действующего на пространстве v, в да, э, минус первой степени. И у него взять логарифмическую производную. Так, а, а что за f умножить на t? Это в смысле, что степень этой степени или нет? Э, ну, просто t — это такой то параметр. Вот умножаем на число. Был эндоморфизм, умножаем его на число. Ну, вот это почти что характеристический многочлен. Характеристический многочлен был наоборот, т минус f, а здесь f умножили на t. А, ну ты просто взял некоторые многочлены, и вот такой, да? Ну, не многочлен, какую-то функцию. Ну, да, получится, а t — это будет некоторый многочлен, да. Вот этот детерминат будет многочлен. А теперь мы посчитаем его логарифмическую производную. Так, вот. Утверждаете, что это равно э, сумме по know, uh, uh, uh -huh. опять как там у нас n uh. Uh, больше нуля, здесь тоже n больше 0, кстати, uh, следов f в степени n на no, no, no, no v умножить t в n. Вот так вот. Окей. А, можно даже ее доказать. Так. А, ну, значит, если размерность v равна единице, то f это просто число. Да. А, и, и тогда, ну это вот мы, мы только что использовали такое вычисление. Ну, детерминант это, это просто оно. Да. Вот мы, мы это впечатление только, только что проделывали. Значит, mm -hmm. что -то, как бы уже посчитали. А, вот, а, а теперь иначе мы можем там, привести F к нормальной форме. Там, а, в гранина, важно будет тоже стоять на диагонали так. и просто ну, здесь сложится. Значит, и, иначе а, все как бы раскладывается. Упражнение, короче. Да. да. Ага. В сумму одномерно. Ну, там, можно сказать, жордану нормальная форма. А, вот так. так. Значит, Лемму доказали. А, ну, все. А теперь, если сравнить то, что написано здесь а, с формулой левшеца, так. Значит, осталось. Там к гомолодии были какие-то. Да. Давайте вот этот дам. потому что этот уже исписался. А, точно, да? Ну, по крайней мере, локально сейчас я его выжимаю. Okay. Но возможно он и цевиком исписался. Так. А может и нет. Нет, может быть и нет. А, может, спасибо. Ага. Так. Значит, э, вот если мы в качестве V подставим когмологии, h, it с компактным носителем, И x, те, A, с не, коэффициентами в коэль, да, да неизвестная когмология <laughs> Вейля, Гартендика, а, да, то, то вот, вот та, такая альтернированная сумма даст нам в точности вот эти вот числа. А так где здесь нет? эта альтернированность идет? Нет, здесь пока здесь не нет было. Нет, да? но, но, но если мы э, <къех> подставим сюда альтернированную да, да, да, сумму, да, да, да, да, да. то получится в точности вот эти вот числа. Да. Поэтому э, ну, и, и в этой стороне тоже нужно будет написать так, такое произведение, mm -hmm. от которое отвечает здесь альтернированные суммы. Окей. Э, ну и все. И, и, и вот получится, что э, э, логарифмическая производная T D P d, t, логарифма z функции равно э, э, логарифмической производной э, от такого произведения э, э, ну, до, ну, до, до чего-то конечного да, да. произведения а здесь будет написано э, детерминант Uh -huh. uh, от 1 минус Фробиниус на когмологиях умножить на t в степени и uh, uh, в степени минус 1 Степень И плюс 1. Да. Ну, про, э, раз, про просто каждое выражение для, для следов э, Фробениуса на когмологиях Да э, залезет сюда. Да, сюда и, и мы. Э, вот следы Фрабениуса альтернированная сумма давала бы нам э, число точек. но но логарифмическая производное ее можем выразить через вот по этой линии логарифмический лемме через логарифмическую производную детерминанта Фрабиниуса. Ну и вот значит, получили такое тождество. Но теперь можно логарифмические производные стереть, так. и останется останется вот то, то что мы Мечтали. Отличие там в какое-то количество раз, да, останется? Не, не ни в какое количество. Вот под последний шаг, что если равны, еще раз, логарифмические да. производные, то равны сами выражения. А сами? Не, не, не, не стоит сюда Да, вот, абсолютно. абсолютно. Просто, да. да. А, Стираем. Слушай, да. Ага. И все, да? И, и, и это и то, и... что мы хотели, потому что а, вот это, это многочлен, список, очевидно. Конечно, да, да. Ага. Значит, вот вот этой. И oh, par par даже более того, да, он, мало того, что э, эту формулу еще и просто выписывай, да, ее, вот это вот. Ну, вот если, с, мы считать, если мы умеем считать пробениус э, э, вот на гомологиях, то, то мы явно получаем mm -hmm. значение для z-функции. А, вот. Ну, и, и, может быть, чтобы mm -hmm. как бы, представить Вадика, а, да, да, давай я а, с, с, с, а, скажу. Да, переход. Значит, вот, вот это, я, я стираю, да, да оставляю только это. саму эту формулу. А, значит, это первая гипотеза Вейля о рациональности Z-функции. А, Которая была доказана в результате. Которая вот, была доказана Гартендиком, но ну, и, ну, и, и Дворк ее тоже, в общем, разные люди ее по-своему доказывали. Но вот то, такое доказательство это грандиковское доказательство. Ага. Вот. ну и, э, значит, доп дополнительно, вот еще третья гипотеза Вейля. Это была первая? Э, это была первая, да. Вторую Вторая — это некоторое функциональное уравнение, связанное с двойственностью Панкаре ага. как так. раз. А, а, но это гипотеза Римана а, над конечным полем. Она говорит, что. Помнишь, у нас там было сказано, что э, t это q в степень минус s. Да. Поэтому вот, как, в обычной гипотезе Римана s э, в, в нулях z-функции э, s имеет э, вещественную часть 1,2. Mm -hmm. Но это означает, что t по модулю равно э, корню из Q, да. ну, да, э, да. обратному корню из Q. А, и, и, и так же будет здесь, значит, если X теперь э, все-таки гладкая и компактная, но ну, скажем, проективная. Так. так, это мы перепрыгиваем обратно в топологию, да? А, нет, X0. многообразие над а, конечном поле. нет. Да, а, ну, вот но уравнение. Но... Вот это про топологию, которую мы ну, сегодня. Ну, вот, мы, когда мы спросили, да? слова компактность. Слово компактность совершенно здесь неуместно, а, да. Проективная, прошу прощения. Проективная? Да. Ну, а, угу. а, это там для слушателей это как бы. Просто у нас задно уравнениями а, однородными в проективном пространстве. Ага, ага. То есть теперь А1 пример не годится, но P1 простейший пример. Ну, или вот Вадя будет рассказывать про кривые, которые uh -huh, в P2. Uh -huh вложено. Так. Да. А, то а, характеристики многочленного фрабиниуса, то есть все, все корни а, а, бета. А, каково многочлена? Детерминант а, t минус а, фрабениус а, на а, итах Когмология. То есть самое, только Т сюда, да, вы вставили? Да, да, теперь перешли чуть-чуть, И когмологии теперь с компактными носителями обязательно брать, потому что у нас многообразие стало компактное, да. Все корни этого характерического многочлена, Ну, они лежат вообще-то в долгоприческом замыкании поля Коэль. Но ну, у нас все, все, все с коэффициентами в QL, но на самом деле они а, а, являются алгебраическими числами. А, то есть все коэффициенты а, Маггашдена — это целые числа. А, и, и решения это тоже алгебраические числа. Поэтому имеет смысл их рассмотреть внутри комплексного поля. А, ой. А, да, как бы перенесенные, будучи перенесены. То есть они были определены над эллиадическими, но они оказались целыми, да. а, и после этого а мы а рассмотрели их в ци. Да. А а э <связываем> в ца, но, потому что они на, Тьфу. они на самом деле лежат, благодаря чему я и они q, да, но, да. а да. имеют а ну, как комплексное абсолютное значение, модуль, комплексный модуль ровно q в степени и пополам в этих когмологиях. Значит, в частности, это означает, что никаких сокращений в этом многочлене, как будто у нас зато за функция здесь был какой-то многочлен, который отвечает первым когмологиям от Т, многочлен, который отвечает третьим когмологиям от t. И так далее. Делить на многочлен, который отвечает нулевым когмологиям, но это, его реально нету, который отвечает вторым когмологиям и так далее. В общем, все четные когмологии стоят вот так, там в знаменателе. Да? Все, ага. да, там было как бы, минус единица в степени ага, и плюс один. Да, да, да, да, ага. Все нечетные стоят в числителе. Но, в принципе, про эти многочлены так, априори ничего не известно. Например, могли бы все к черту матери сократиться. Так вот, утверждается, что, не боже мой, корни что у них все корни совершенно живут. разные, да. никаких сокращений На не, не бывает. На да. да. а, не могут совпадать. Вот. И в частности, степень этих многочленов, они таких к размерности к гомологии. А, например, для кривой у Вадика будет квадратный многочлен в числителе за счет первых гомологий, двумерной гомологии у кривой. А, Но ну, и нечто совсем про простое в знаменателе, потому что нулевые и вторые гомологии совсем простые. А, ну вот. Первые, это которого у Тора, да, которые. Да-да, Такие двумерная калогие в степени 1. да. Ага. Угу. Да, вот. ага. Вот, вот такие пироги. И да. это, это, понятно, почему это называется гипотеза Римана, потому что еще раз она отвечает тому, что э, вещественная часть похожа. S она лежит на каких-то каких-то прямых. Но в случае с этой функцией Римана там просто она как бы отвечает такой простому, такой простой алгебре целые числа, таким, такому простому многообразию, у которого были как бы только одни когмологии, и только вот при S равно 1,2. и А здесь бывают S э равные 1,2, 2 вторым, 3 вторым это и, и так то, далее. Эта гипотеза, она ну, можно же конкретное многообразие проверять. Да, да. Более того, она доказана. А, она гипотеза, доказана, в отличие да. от Римма. Вот эта гипотеза О, Риммана интересно. доказана. То есть основная гипотеза Риммана не доказана. А это доказано. А это доказано, да. доказано. Mm -hmm. Да. Я в его году. Да. В да? Рахмате, да? да, да, да. Вот это он. Офигеть. Вот. Я потом, когда в Бельгии стажировался по телевизору игр, да. год, там его помнят. Молодцы. Но и вот ему там, там даже дали титу там титу жил. титул графа. У него есть свой герб и, и гимн. Вот так. <laughs> да. да. Круто. Да. Миша, спасибо огромное, спасибо это тебе. как это, век воли не видать, да, то есть это век, это будем век разбирать, но я приступаю, да, я приступаю, слушателям, которые вот э, из продвинутой части, моих подписчиков тоже я, всех вдохновляю на большую настоящую науку. Вперед, друзья, Маткуль, привет всем!